Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. На фоне стагнации реальных доходов населения и бума потребительского кредитования российские пенсионеры все чаще обращаются в банки за необеспеченными займами. По оценкам Объединенного кредитного бюро, в первом квартале 2018 года доля граждан старше 60 лет оформивших в банках кредитки, выросла на 3% пункта и составила рекордные 8%. Вот в такое ужасное положение буржуазная власть продолжает загонять пенсионеров. Чтобы выжить, пенсионеры вынуждены брать кредиты. Минфин Российской Федерации предлагал снизить беспошлиный порог до 500 евро уже с июля этого года. Правительство идею не одобрило. Также Минфин и Минкомсвязь обсуждали новый вариант поэтапного уменьшения беспошлиного порога. Предполагается снижение до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года, а уже с 1 июля до 100 евро за каждую посылку. Буржуазия ищет все новые и новые способы вытягивать средства из кошелька простого народа. Сегодня налогами обложат посылки, а завтра как бы налог на воздух не ввели. 20 июля 2018 года Бесславно закончилась славная история некогда градообразующего предприятия Владимирского тракторного завода. 300 последних сотрудников с октября 2017 года держали в простое и с задержками выплачивали кому по 5, кому по 7 тысяч рублей в месяц. Теперь же все они окончательно потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия. Так эффективные менеджеры России решают проблемы импортозамещения в стране. «Товарищ, пока у руля будет оставаться буржуазия», Ничего, кроме дальнейшей ликвидации советского наследия, ждать не стоит. Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости изменений в пенсионном законодательстве. Говоря о пенсиях, он заявил, что если ничего не менять, рост числа неработающих по отношению к работающим приведет к тому, что пенсионная система не выдержит и лопнет. Оправдания продолжаются. Теперь и главная буржуазная марионетка Путин вешает нам лапшу на уши о том, что умереть, не дожив до пенсии, нам же лучше. В Волгограде возбудили уголовное дело по причине невыплаты заработной платы в отношении руководства ООО «Завод железопетонных изделий и конструкций». С 2016 по 2017 годы более 500 работников этой крупной организации не получали заработанное. Общая сумма задолженности составила свыше 18 миллионов рублей. При этом финансовых трудностей предприятие не испытывало. Возможность расплатиться с подчиненными у руководства была. В очередной раз буржуазия в погоне за большей прибылью оставляет трудящихся месяцами натурально голодать. Товарищ, не надоело ли тебе такое положение вещей? Минтруд готовит законопроект, позволяющий уволить сотрудников в связи с утратой доверия. В пресс-службе ведомства пояснили, что такая норма будет подразумевать юридическую ответственность сторон. Она поможет дисциплинировать как работодателей, так и работников. Сейчас с формулировкой «в связи с утратой доверия» могут быть уволены госслужащие. Вполне подходящий капитализму закон, и еще сильнее превращающий наемного работника в вещь, которую буржуй в случае необходимости может выбросить на улицу без всяких зазрений совести. Товарищ, вступай в борьбу за справедливый по отношению к трудящимся строй. Пиши на почту в описании.